Какие существуют способы промывания лакун миндалин, какой способ выбрать именно вам для того, чтобы максимально достичь эффекта и результата, чтобы горло перестало беспокоить, какие интервалы нужно соблюдать между процедурами промывания лакун миндалин для того, чтобы максимально снизить воспалительный процесс, можно ли промыть лакуны миндалин в домашних условиях самостоятельно, обо всем этом я расскажу вам в сегодняшнем видео. В конце видео вы получите бонус я расскажу вам чем можно обработать миндалины после процедуры промывания для того чтобы удвоить результат для чего мы вообще промываем лакуны миндалин мы это делаем при хроническом тонзилите, при воспалении в гландах этот воспалительный процесс он поддерживается бактериальной флорой и наша задача вот эти вот вредные микробы оттуда э, тем или иным способом эвакуировать убрать вымыть их оттуда и если в лакунах миндалина, в ходах, которые уходят туда внутрь, еще и находятся неприятные казозные либо казеозные пробки, такие плотные комочки, то наша задача еще вымыть оттуда пробки. Но основная задача это эвакуировать оттуда лишние вредные микробы, для того чтобы снизить воспалительный процесс, для того чтобы убрать негативное влияние на иммунитет, для того, чтобы иммунитет начал восстанавливаться и сам боролся с этой проблемой, для того чтобы вы перестали болеть, для того, чтобы горло перестало беспокоить. Поэтому существует промывание лакун миндалин, которое направлено как раз на то, чтобы лишние микробы оттуда вымыть. И таких способов существует основных два. Первое – это ручное промывание лакун миндалин. И второе – это вакуумное промывание лакун миндалин. Ручное промывание делается с помощью специального шприца и специальной насадки. Грубо говоря, мы под давлением напора антисептика изнутри, из этих ходов, которые уходят внутрь миндалин, обратным напором вымываем пробки, вымываем микроорганизмы. Делается а, несколько таких подходов, то есть мы прижимаем шприц к миндалине, делаем напор антисептика. Антисептик заходит внутрь лакуны. Если они сообщаются между собой, то из соседних лакун этот раствор вытекает вместе с вредными микробами, если же лакуна не связана с окружающими, то просто под обратным напором выталкиваются оттуда лишние микробы и казеозно-гнойные пробки. То есть мы механически оттуда с помощью напора жидкости вымываем то, что нужно оттуда вымыть. Второй способ это вакуумный. Мы используем вакуумную присоску, которой... Через один шланг подключается, собственно, сам источник вакуума. Через второй шланг подводится антисептик, то есть жидкость. И получается, что вакуум через эту присоску, он создает отрицательное давление. Жидкость начинает поступать в эту присоску и умывает миндалины. И вместе с микробами, которые внутри сидят, вместе с пробками, все это дело эвакуируется в вакуумную установку, в специальную банку. То есть, вакуум, он, грубо говоря, оттуда высасывает. То есть, если ручное промывание, оно оттуда вымывает обратным напором, грубо говоря, то вакуум он оттуда высасывает. И это основное отличие этих двух способов. Так какой же из них лучше всего выбрать? Я своим пациентам всегда говорю, что все индивидуально и приходится подбирать в каждом конкретном случае. Если вы уже делали неоднократно эти процедуры промывания лакун-миндалин, вы можете сделать, попробовать курс одним способом, оценить эффект, потом в следующий раз сделать другим способом и попытаться сравнить. Но так как мы курсы таки, такого промывания делаем обычно один максимум два раза в год, то вы можете уже забыть эффект от предыдущего способа лечения. Поэтому можно просто попробовать почередовать, непосредственно в каком-то определенном курсе лечения. То есть я обычно первую процедуру, например, делаю ручным способом, потому что мне нужно посмотреть, есть там казиозные пробки, есть вообще там пробок, много их, немного. Вторую процедуру делаю вакуумным способом. И пациент сравнивает, как ему было комфортнее, после какой процедуры, после, после ручной или после вакуумной. Пациент оценивает свои э, ощущения, да, то есть уменьшился ли болевой синдром, уменьшилось ли першение и другие симптомы. Пациент обычно внутренне он чувствует и склоняется, как правило, к тому или иному способу лечения. Если же пациент сам не может выбрать, что ему больше подходит, то я обычно э, беру эту ответственность на себя и выбираю сам. Да, то есть или что удобнее мне, или что, по моему мнению, все-таки будет более эффективным для пациента. Но это в тех случаях, если пациент сам не может определиться и не может сделать вывод, какой способ лечения ему больше подходит и больше помогает. Существует также разновидность вакуумного способа лечения с помощью аппарата «Тензилор». В принципе, по сути, это тот же самый вакуумный способ, но на вот эту насадку, которой мы присасываемся к миндалине, еще подается ультразвуковая волна, ультразвук. И время воздействия не меньше, чем 30 секунд. Поэтому за 30 секунд присоска, она сильно присасывается к миндалине и возникает болевой синдром. Поэтому дополнительно требуется при этой процедуре обезболивание, чтобы было не больно, чтобы пациент адекватно и комфортно переносил эту процедуру. Миндалина при этом, конечно, ну, умеренно травмируется, поэтому здесь вот эта вот э, травматизация миндалины немножечко снижает эффект от ультразвука. Ультразвук он что делает? Он массажирует миндалину, он помогает глубже проникнуть антисептику для того, чтобы достичь антибактериального антисептического эффекта. Поэтому ультразвук это хорошо. Длительное воздействие вакуума, оно как бы дополнительно вымывает оттуда лишние микробы. Но вот это повреждение, потому что это такой ну, более инвазивный метод лечения, оно, к сожалению, немножечко снижает... Эффект этого ультразвука и эффекта длительного вакуумного промывания, потому что повреждение ткани, нарушение барьера слизистой оболочки, оно немножечко снижает работу местного иммунитета. Поэтому плюс на минус он дает такой неоднозначный результат. По статистике, конечно, по научным работам танзилор это самый эффективный способ промывания лакун миндалин. Но по моему опыту, вот я бы не сказал, что это прям Вау, это в три раза лучше. да? Нет. Может быть это и эффективнее, чем обычное вакуумное промывание, но эффект он такой мало ощутимый, поэтому я со своими пациентами обычно если выбираю вакуумный способ лечения, то ограничиваюсь просто вакуумом без использования ультразвука. Но если же вы все-таки хотите попробовать максимальный способ лечения, вы хотите попробовать лечение с помощью Тензиллора, почему бы нет? Вы абсолютно свободно, без всякого опасения можете попробовать это сделать. И действительно, может быть, в вашем конкретном случае это даст более стойкий эффект. Но все индивидуально, еще раз повторяюсь, потому что все зависит от структуры миндалин. Бывают миндалины мягкие, бывают миндалины плотные, бывают лакуны крупные, ходы широкие, бывают лакуны очень узкие, поэтому все индивидуально. Кому-то больше подходит ручное промывание, оно обеспечивает максимальную эффективность лечения и горло перестает беспокоить. Кому-то больше подходит вакуумный способ лечения, потому что ручное и оттуда изнутри есть очень тонкие ходы лакуны, он может не вымывать оттуда пробки, а вакуум может их высосать. Поэтому все очень индивидуально и только вам, только опытным путем можно самостоятельно подобрать какой способ лечения подходит именно конкретно для вас для того чтобы достичь максимального результата и максимального эффекта основная цель промывания лакун миндалин вымыть оттуда лишние микробы которые размножаются и их количество увеличивается с каждым днем поэтому необходимо соблюдать определенные интервалы между промыванием лакун миндалин для того чтобы обеспечить снижение количества этих микробов также очень важно что иммунитет он реагирует на вот это вот вымывание лишней микробной флоры тем что воспалительный процесс начинает снижаться негативное влияние на иммунитет уходит но этот процесс тоже не быстрый он как минимум занимает две недели поэтому я обычно своим пациентам рекомендую проходить курс лечения на протяжении двух недель, для того, чтобы организм успевал за нашими промываниями лакун миндалин. И если делать эти процедуры каждый день, то получается, что мы вымыли большую часть микробов, на следующий день они еще не успели размножиться, поэтому следующая процедура, она как бы будет, ну, частично в холостую, если можно так выразиться, да, то есть микробы еще не успели накопиться, а мы пытаемся их оттуда вымыть. Может быть, это и неплохо, но если делать процедуры каждый день, то курс лечения должен составлять 10-14 процедур для того, чтобы достичь хорошего эффекта и результата. Поэтому я своим пациентам рекомендую делать промывание лакун миндалин через день, через два. То есть уже накопились немножечко микроба, мы их оттуда вымыли. И тем самым достигли необходимого результата. Делается таких процедур от 5 до 7. В среднем их достаточно бывает 5 процедур. Но в некоторых случаях мы иногда продлеваем лечение до 7-8 до процедур. Если много пробок сохраняется, либо если есть клиническая картина того, что пока еще достаточно идет более выраженный воспалительный процесс, чем бы хотелось. То есть, если мы делаем интервалы через день, через два, то как раз делая 5-7 процедур, мы э, лечим пациента на протяжении примерно двух недель и тем самым добиваемся хорошего эффекта. Воспалительный процесс в миндалинах, он стихает, потому что мы вымыли оттуда лишние микробы, вследствие чего негативное влияние на иммунитет уходит, иммунитет восстанавливается, пациент перестает болеть, потому что местный иммунитет работает хорошо, горло перестает болеть, потому что Намного меньше очаг вот этой хронической инфекции и местный иммунитет он работает и справляется с тем, что туда мы каждый день, к сожалению, на улице при общении там, с коллегами по работе, где-то в магазине и так далее, с той флорой, которую мы получаем, иммунитет справляется. Третий вопрос, на который мы должны сегодня ответить, можно ли промыть лакуны миндалин самостоятельно в домашних условиях? Ответ на этот вопрос, он простой. Да, это можно сделать, но при определенных условиях. Для этого требуется специальный шприц. Купить его несложно в магазине бытовой медицинской техники. Можно приобрести специальный шприц для промывания лакун миндалин. Там есть несколько насадок. Я всегда рекомендую использовать насадку прямую. Она практически прямая, там под небольшим углом она изогнута, для того, чтобы удобно подходить к лакунам миндалин. Вот. Но эти насадки, они также подходят и на обычные шприцы, на них, на, лури, на луеровские шприцы, они накручиваются. Вы набираете в шприц антисептик, светите в рот фонариком, встаете перед зеркалом и пытаетесь вот эту вот насадку подносить именно к ходам, грубо говоря, к отверстиям, дырочкам, которые туда внутрь миндалин уходят, вы подносите к этим ходам, насадку шприца и начинаете подавать раствор антисептика то есть начинаете брызгать туда то есть под напором но старайтесь сильно не ковыряться не травмировать поверхность миндалин потому что делать этого нельзя потому что вы можете сделать еще хуже старайтесь сделать это максимально аккуратно по своему опыту скажу что даже у врачей, которые начинают работать а, ларингологами, это, это получается, вот эта вот процедура промывания лакун миндалин ручная, адекватно, так как это нужно делать, где-то только через полгода, может быть, даже через год. Поэтому вряд ли, конечно, вы сами эффективно промоете миндалин, но, по моему прогнозу, эффективность, скорее всего, составит где-то от 30 до 50%. процентов. Тем не менее, если вы не имеете возможность пойти к лор врачу если вы где-то может быть в глубинке до да, живете либо у вас э, лор врача просто нет в поликлинике и вам некуда пойти а делать с гландами что-то нужно и лечить миндалины нужно хотя бы вы можете аккуратно попробовать сделать это самостоятельно конечно если вам позволит рвотный рефлекс потому что бывает рвотный рефлекс настолько выражен что это просто не получается сделать но Аккуратно вы можете попробовать, и если это будет получаться, действительно, если вы научитесь этому, то вы обеспечите себе хороший результат, и вы будете сам себе доктор, периодически, по мере необходимости, вы будете промывать лакун миндалин. Лакуны ваших миндалин и горло оно просто не будет болеть. Но вы должны знать основные противопоказания для проведения промывания лакун миндалин. Нельзя их промывать, когда повышена температура. Нельзя промывать, когда есть налеты на миндалинах. Нельзя промывать, когда сильно болит горло. Это основные противопоказания, при которых нельзя проводить эту процедуру. Вы должны обязательно это знать. Но если у вас есть доступ к врачу-ларингологу, то, конечно, эффективно это делать у врача. Обязательно обращайтесь к уору делайте это так, как нужно делать, выбирайте правильный способ промывания лакуминдалин, который подойдет именно для вас. И вы перестанете болеть, и ваше горло перестанет беспокоить. Конечно, при соблюдении всех остальных принципов лечения хронического тензелита, о которых вы можете посмотреть в моем специальном ролике, ссылочку я обязательно оставлю в описании. Ну и напоследок... О обещанном бонусе я расскажу вам сейчас, каким препаратом лучше всего обрабатывать миндалины после промывания, для того, чтобы удвоить результат, для того, чтобы намного усилить эффект от лечения. Такой препарат называется коллоргол, это коллоидное серебро, самый древний антисептик серебро, растворили и в жидкой форме предлагают нам для работы. Я обычно пользуюсь 5% колорголом, обрабатываю им после проведения процедуры. Оку, от, окунаю ватную палочку в этот раствор и смазываю миндальны с одной и с другой стороны. Колоргол, он позволяет дополнительно снизить количество вирусов и микробов на миндалинах. Он там какое-то время задерживается и дает свой антисептический эффект. Но кроме всего прочего, он обладает еще мощным противовоспалительным действием. Поэтому он примерно процентов на 30-40. На усиливает эффект от самой процедуры промывания миндалин поэтому если вы куда-то ходите на процедуры и у врача нет такого раствора колоргол то вы можете попробовать его заказать в рецептурном отделе аптеки и приносить с собой конечно должен быть действительный срок годности иначе врач вам может отказать и вы можете просить врача ватной палочкой обрабатывать ваши миндалины после проведения процедуры промывания лакун миндалин. И вы увидите, что эффект будет гораздо интенсивнее и более выражен. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Желаю вам здоровья. Увидимся. Пока.